Дети мои, и теперь знаю точно я, что прощу, я тобой прощу. И, меня, и теперь знаю, точно я что скажу, я тобой спасет. Да. Будь прославлен Божий Сын, Будь прославлен Божий Сын. Субтитры делал